Отель «Патио» предлагает отметить Новый год в самом центре Тольятти. Отель «Патио» ждет любителей бани и уюта, сауна и сказочная обстановка в номерах со скидкой до 40% только в отеле «Патио». Новый год в отеле «Патио». Ждем. Подробности на сайте patiohotel.ru